Здравствуйте! В этом видео я покажу, как можно войти в Microsoft Teams. Мы с вами познакомимся с интерфейсом и настройками данного приложения. Для начала на рабочем столе необходимо найти и запустить ярлык Microsoft Teams. На доменном компьютере это приложение уже предустановлено. Для входа вам потребуется ввести свою корпоративную почту. И затем пароль от корпоративной учетной записи. Нажимаем кнопочку «Вход». В этом окне необходимо убрать галочку «Разрешить» и нажать «Войти только в это приложение». После успешного ввода логина и пароля для вас откроется окно Microsoft Teams где будет отображаться в левой части основная панель «Действия», «Чат», «Команды», «Задания», «Календарь», «Звонки», «Файлы». В правом верхнем углу можно перейти к настройкам приложения. То есть, если мы нажмем на иконочку, можно задать статус, поменять статус. Если мы нажмем на дополнительные параметры, можно открыть настройки. В настройках мы можем поменять а, тему, интерфейс. Здесь, в принципе, можно настроить а, окна, то есть как будет отображаться наш чат, либо в новом окне, либо же в этом главном окне. Настройки языка. Так, настройки учетной записи. Здесь мы можем выйти или добавить учетную запись. Параметры контактов. Можно указать э, уведомления про чтение. Так, опросы. Можно, в принципе, в опросах не участвовать. Так, настройка уведомлений. То есть, какой частотой э, нас Microsoft Teams будет уведомлять о поступающих сообщениях или звонках. То вот эти все уведомления могут приходить на электронную почту. Здесь а, частота уведомлений отображается. А, можно настраивать предварительный просмотр сообщений, настраивать звонки, чаты. А, в разделе устройство можно настроить свой микрофон, колонки, веб-камеру. Так, разрешение приложений, в принципе, здесь отображается доступ приложения к камере, микрофону, динамику, местоположению, уведомлениям и так далее. Давайте с вами вернемся к основному меню. Первый раздел это действия. Здесь будут отображаться упоминания ответы и уведомления из команд, из личных сообщений, звонков. В разделе чат это будут отображаться личные и групповые чаты. Раздел команды мы более подробно с вами изучим в следующем видео. В календаре будут отображаться запланированные события. В разделе звонки отображается журнал исходящих вызовов. Здесь вы можете добавлять контакты. В разделе файлы будут отображаться файлы, которые вы загружали в Microsoft Teams, либо файлы, которые вам предоставили для редактирования или чтения. В дополнительных параметрах основного меню можно добавлять другие приложения. Здесь вы можете их найти Word, Excel, Visio, какие-нибудь общие доски, Форумс для создания опросов. Если вам нужно найти какого-то сотрудника, узнать его внутренний номер или какое-то сообщение, которое вам ранее присылали, либо файл, вы должны перейти в раздел «Поиск» и ввести запрос. В моем случае это будет, например, отдел технической поддержки. После вот того, как я ввела, ее, нажимаю Enter и выбираю нужный мне раздел. Это будут сообщения, либо люди, файлы. Так, в разделе "Люди" здесь будут отображаться пользователи, которые относятся к отделу технической поддержки. Если я наведу курсором на иконку какого-то сотрудника, здесь будет отображаться более подробная информация его Корпоративная почта, его внутренний городской номер, должность, отдел и статус, в сети он или нет. Из этого же меню можно перейти в личные сообщения, либо в звонки, либо позвонить по видеосвязи.